Мамочка моя, мамочка моя, тебя люблю я очень мамочка моя, мамочка моя, не снишься часто ночью Ты всегда со мной Не без тебя, родная, не прожить и дня Ты значишь на целом свете Нежных глаз твоих мой освещает путь. моя, у нашего порога сердце успокой. Небес тебя родная, не прожить и дня. Ты значишь на целом свете для меня. Свет нежный. Посмотрите, малыши, как же ленты хороши! Будем ручками махать, будем лентами махать Посмотрите, малыши, как же ленты хороши! На носочки поднимись, с ленточками покружись Посмотрите, малыши, как же ленты хороши Будем с лентами бежать, никому нас не догнать Посмотрите, малыши, как же ленты хороши Субтитры